Так вот, приобретена покупка КАМАЗ 43118 фирмы Агростиль у фирмы Завгар. Надеюсь, в дальнейшем техника не подведет и будем э, сотрудничать с этой фирмой Завгар. Ну, дай бог, чтобы доехала до, Смор... до Смоленска, не подвела нас в дороге. Ну, надеюсь, КАМАЗ пройдет испытания все. Дальнейшее, пускай фирма Агросиль делает отзывы.